Приготовить чиабатту с орехами можно в течение двух часов, это вкусный белый хлеб, который можно макать в оливковое масло с чесноком и наслаждаться. Вот мой рецепт простой чиабатты с орехами. Традиционно чиабатта с орехами готовится долго, тесто делают на закваске, у меня экспресс-метод с дрожжами. Важно для приготовления чиабатта с орехами взять муку из твердых сортов пшеницы, чтобы получилось замесить упругое крутое тесто. Дрожжи обязательно разведите в молоке, оно должно быть теплым, но не горячим. Тесто должно хорошо перебродить и растаяться перед выпечкой. При запекании получается хрустящая корочка и воздушный мякиш. Успехов и приятного аппетита! Досмотришь им и я предложу записать список ингредиентов. Смешать муку и соль, замесить тесто из воды и молока. Вымесить тесто тесто отложить на час на расстойку. Раскатать тесто и виоложить грецкие орехи. Ставим лайк и подписываемся. Снова скатать тесто в шар, смазать его маслом и оставить еще на 45 минут. Расстойное тесто выпекать в духовке 20 минут при 180 градусах. Дать бати остыть. Подать с чесночным маслом Ставим лайк и подписываемся Теперь, о составе нашего блюда Мюка, 250 грамм Вода, 100 миллилитров Молоко, 50 миллилитров Соль, 1-2 чайных ложек Грецкие орехи, 25 грамм Дрожжи, 15 грамм Количество порций, 1. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Пока-пока.